Посмотрите на эту статуэтку. Хотя нет, вглядитесь в нее. Насмотрелись? Как вы уже поняли, это статуя голой женщины пышных форм. И в этой серии смешариков ей не убрали ничего, что присутствует в оригинальной статуэтке. Вот и оригинальная статуэтка. Найдена она была близ местечка Виллендорф в Австрии археологом Йозефом Самбати. Ее название Венера Велиндорфская, и она не одна, а имеет, так скажем, сестер. Все они имеют название Палеотические Венеры. Самое интересное в ней то, что она сделана из материалов, которые не найдешь в Австрии. Поэтому ученые предполагают, что статуэтка создана в Восточной Украине или Северной Италии, что более вероятно. Пошлость. Звенящая пошлость. Необходимый предмет 10... Посмотрите на один из вопросов в кроссворде Карыча. Здесь написано название первой серии у смешариков. И как мы видим, старый ворон смог ответить на вопрос. На этом же кадре мы видим в клетках слово «скамейка», а именно так называется первая серия смешариков. В кроссворде у Карыча есть еще один интересный вопрос. Кто из смешариков вел программу о погоде? Как думаете, каков ответ на этот вопрос? <смех> ⁇ кки-голки! Что ж, как обычно, прош стал жертвой самого себя, и теперь его гены скрестились с генами морковки. А в результате чего гены скрестились? Верно, в результате телепортации. Стоп, знакомая ситуация. Это кадры из фильма «Муха». В этом отрывке человек по имени Сет Брандл телепортирует самого себя ради эксперимента. Но посмотрите, что с ним станет в последующих событиях фильма. Которая съела муху, и теперь она... Брандл при телепортировании себя случайно скрестил свои гены с генами мухи. В итоге он превратился в муху. С Крошем та же история, вот только он превратился в морковь. Поняли отсылку? Надеемся, да. Друзья, канал долго пустовал, как вы заметили. Но если вы хотите больше контента от Техасского Стрелка, можете перейти в одноименный паблик ВК и канал в Телеграме. Надеемся, вам понравилось видео, и вы поставите ему лайк, ну и подпишитесь. Делитесь этим видео с друзьями, и всего хорошего. Озвучил Индик.